Всем приветик! Сейчас я покажу вам, что будет сегодня на ужин. Я пришла немножечко пораньше, до начала ужина, пока нет людей. И пока все блюда целые, пока, как говорится, не разобрали. Вот, сейчас сделаю круг почета по ресторану, покажу вам выбор блюд. Вот. Ну и потом, естественно, еще пройду по ресторану в то время, когда уже будут ужинать. Посетители вот, отдыхающие. Вот ресторан. Вот сейчас как раз все готовится к ужину. Смотрите, какая здесь вот здесь красота. Здесь вот десерты расположены. Я хочу сказать, что десерты, конечно, выглядят восхитительно. Просто вот смотришь и хочется съесть... Просто сразу все разом. Был бы, наверное, безразмерный желудок, можно было бы слопать абсолютно все. Посмотрите, просто вот здесь просто рай для сладкоежек. Если каждый день пробовать хотя бы по одному десерту, я думаю, что даже за неделю отдыха вы вернетесь домой с приличными, как говорится, килограммами прибавленными. Посмотрите, какой приличный, в принципе, для не сезона выбор фруктов. То, что, если учитывать, что сейчас не лето, а сейчас март, то есть тут, смотрите, и, бан, и бананы, и апельсины, и грейпфрут, вот, мандарины, яблоки разных видов, груши, вот, киви, даже вот есть гранат. То есть я считаю, что это выбор хороший. Вот, вот так вот выглядит зал ресторана, в котором проходят завтраки, обеды, ужины. В принципе, зал как бы ну не маленький, довольно-таки много людей вмещает. И, кстати, там вот еще ресторан, ну, как бы уже находящийся на улице. И там тоже сейчас покажу. Вот. Ну тут тоже приличное количество такое столиков. Сейчас, конечно, вечером кушать здесь будет, я думаю, прохладно. Хотя сегодня, кстати, гораздо теплее, чем вчера. Ну Может быть, конечно, еще время не такое позднее. Я вчера просто, когда пошла на ужин, было как бы, ну, прохладненько довольно-таки. Посмотрим, что будет сегодня через час. Может быть, тоже будет прохладно, как и вчера. Хотя я хочу сказать, что многие немцы тут по вечерам кушают, и как бы им вполне комфортно. Я вот вчера ужинала в помещении. Вот, сейчас я покажу вам, какие есть закуски, какие есть горячие блюда. Вот, десерты я вам уже показала. Также покажу, какие есть там салатики, какая зелень. Вот, смотрите, тут ножки, вилки, тарелки. Здесь начинаются уже как бы тоже столы с раздачи. Покажу сначала горячее. Так, вот смотрите, здесь что-то картошка тушеная с овощами и с мясом. Может быть, что-то типа рагу сделано. Выглядит аппетитно. Здесь, я так полагаю, наверное, какая-то, может, картофельная запеканка, если я, конечно, не ошибаюсь. Вот единственное, что... А, нет, нашла. Думала, хотела только сказать, что не подписано, а нашла. Вот, оказывается, таблички вот здесь вот подписаны. Вот. тут получается кебаб. Ну, в общем, смотрите. Тут на английском, я так понимаю, на турецком написано. Только вот жалко, на русском не написано. Вот. Рыба, и тут вот рыба. Ой, такой жар идет. Так, смотрите, тут различные соусы. Соусы, кетчупы, то есть тоже на любой вкус. Здесь салаты различные. Салаты, лук, то есть во всех вариациях. вариациях. Помидоры, огурцы. Тут, посмотрите, огромнейшее количество различных оливок, маслины. Вот, маринованные огурцы, тут даже маринованная свекла. Ну, если кто любит из вас оливки, то, я думаю, вы здесь будете довольны. Так, а, вот еще на той стороне, смотрите, здесь зелень. Свежий лук, то есть укропчик, петрушка листья салата то есть вы можете себе вполне полноценный салат организовать морковка свежая лимончик то есть если на рыбку например в рыбку полить чтобы блюда были вкусные так теперь переходим к закускам. здесь у нас различные закуски вот кстати сегодня я обязательно возьму попробовать это баклажаны вот как-то интересненько так они здесь сделаны. Вот вот это вот, я не знаю, что. может быть, какой-то рулет, что ли, куриный. Так, ну вот здесь уже точно не подписано, что это. Это уже, как говорится, нужно брать и пробовать. По-другому никак. Смотрите, здесь даже перец красный. Наверное, я так полагаю, тоже какая-то своеобразная, может быть, острая закуска. Сыр. Для любителей сыра, кстати, я очень сыр люблю. Надо взять вот вино. Вот. Это что-то такое интересное. Это тоже, я так полагаю, в перце. Рис, что ли. Походу, похоже на рис. перце. -то. Ну, не знаю. Вы же знаете, как правило, куча-куча всяких закусок. И не факт, конечно, что они все вкусные. Но надо, естественно, все пробовать. Вот это вот тоже, вот это вот непонятно. А, кабачок. Похоже на резанный кабачок. Тут кукуруза. Это, по-моему, брюссельская капуста. Тут килька, что ли, маленькая. Что-то тоже какая-то рыбешка непонятная. Тут яйца получается в майонезе. Интересно, они остренькие или нет. Это грибы. Вот тоже по грибам, по шампиньонам не могу сказать. Не знаю, они то ли маринованные, то ли жареные. Тоже, в общем, надо пробовать. Итак, двигаемся дальше. Здесь тоже, в баклажане, тоже что-то такое приготовлено. В общем, не знаю, что это такое. Это картофель. Картофель с какой-то какой какой начинкой приправы. Это тоже сыр. Здесь тоже что-то мясное. А вот это... Вот это, по-моему, жареная морковь. Что-то как-то интересно. Вот. Ну, в общем кучу кучу куча всяких вариаций, различных закусок. В общем, нужно брать и пробовать. Так, теперь переходим дальше, к горячим блюдам. А то я частично вам горячее блюдо показала и перескочила, как говорится, на закуски. Дальше показываю горячее блюдо. Так, здесь капуста. Цветная, или как она там правильно называется, не знаю, бруссельская, что ли. Ой, какой этот, горячий, ручка горячая, я прям не знаю даже с какой стороны-то ее открыть. Сейчас попробую вот эту вот рукой. Так, тут картофель. Так, ой. Тут томатный суп. Тут спагетти. Спагетти. То есть можно себе сделать... Ну, так полагаю наверное если еще соус есть то наверное можно будет блонизис сделать так тут макароны тоже тут курица Вот курочка, курочка приготовленная так двигаемся дальше что у нас у нас тут что-то на гриле я думаю вы в принципе прочитаете вот, сейчас будет ставить. смотрите, на гриле мясо. Вот надо ее закрыть, а то оно будет остывать. Вот. Тут тоже курица. И, кстати, мне надо мясо на гриле здесь попробовать. Ну, кстати, вот сегодня, я думаю, курица выглядит, мне кажется, как-то поаппетитнее. Потому что я вчера брала, вроде как бы выглядело аппетитно, но на вкус мне не очень понравилось. Вот. Здесь, смотрите, помидорки, это лучок, перчик, это я так все полагаю, что, на, может быть, на гриле тоже поджарили. Вот, тут рыба. Сколько рыбка. Так, ну, вроде бы по горячим блюдам, как бы я вам показала все. Так, смотрите, тут различные хлебобулочные изделия. Вот. то есть как бы... Так, а что у нас тут? Давайте еще тут посмотрим Так Так, тут у нас фаршированное Получается Кабачок, что ли? Кабачок, по всей видимости, наверное, фаршированный Так В общем, кто понимает по-английски Читайте Тут что-то с фасолью Суп, наверное, с фасолью вот. Так, тут я не знаю, что мы, может быть, тоже или какой-то, или рагу, или это суп такой, я не знаю. Надо, в общем, тоже смотреть, смотреть и пробовать. Если хорошо вы понимаете по-английски, смотрите, читайте. Так, что я вам еще не показала? Так, вот тут вот у нас мороженое находится. Вот, смотрите. Мороженое, шоколадное, фисташковое, клубничное, ну и вот, наверное, сливочное. Вот, то есть тут можно, в принципе, положить себе в рожок или вот, пластиковый стаканчик, чтобы не вытекал. Вот, начался ужин. А, ну вот, кстати, смотрите еще. Тут тоже можно сыром себе посыпать блюдо, если сыр любите, сухарики, лучок. Вот, начался ужин, народ начинает потихоньку прибывать. Сейчас, в принципе, начнется самый разгар, поэтому я вам вовремя успела все снять, показать. Потому что сейчас, естественно, начнут все кушать, раскватают, и я буду вам уже показывать полупустые тарелки, вот эти вот лоточки с раздачей. Вот. Ну, в общем, смотрите, там кофе машина находится. Это на завтра. если вы будете наливать себе кофе, там чай. Вот в той стороне тоже находится кофемашина. Я сегодня как раз там наливала себе кофе. А, так, тут вот в аппарате сок. Ну, знаете, как вот эти стандартные соки подобие, я так полагаю, юппи. Вот. А, я думаю, на ужин сегодня тоже может быть будет свежевыжатый сок, но это скорее всего за плату. потому что вчера вот в той стороне а, как бы стояли сотрудники ну, ресторана и э, свежевыжатый сок делали, ну, естественно, платно. Я не знаю только сколько, может быть полтора, может быть два евро. Вот. Э, смотрите, здесь вот также рис, то есть вот тут тоже все подписано рис. Так, что у нас тут? Мяско. Вот я попробовать взяла себе на ужин. Не знаю, что это за мясо, но тоже смотрите, как подписано. Вот тут морковь. Тоже с чем-то. Морковь. Изюмом, что ли. Ну и как же обойдется без картофеля фри. Кстати, пока я тут уже подошла. Вот, фри. Тут уже практически его весь разобрали. Вот я сейчас себе положу на ужин. Вот взяла себе картошку, потом взяла вот там мяско. Ну я сейчас буду кушать, покажу вам. Вот это вот Мясо, не знаю, может это баранина Решила попробовать Сейчас, когда попробую, скажу, вкусно или не вкусно Вот, баклажанчики, про которые я вам говорила запуска. Хочу взять, попробовать Вот, в общем, набрала тут много-много всего Вот тут какое-то мяско жареное Я, правду говорю по-английски там не поняла, что было написано Сейчас попробую на вкус пойму. Положила себе картошку фри. Решила попробовать закуску из баклажана. чуть сыр взяла. Потом вот это я тоже полагаю, может, какой-то куриный рулет. Тоже попробую, скажу. Это тоже какой-то мяско. Может быть, баранина или говядина. Вот, взяла себе салат и куриные отбивные. Вот. И вот взяла кушарчик красного вина. Правда, попросила розовая. Ну, видно меня, может быть, не расслышали и принесли красный. Ну и что, розовый я вчера пробовала, но мне понравилось. А, Полусладкая. Сейчас, кстати, сейчас прям дегустирую, попробую. О, кислять. Вот красное, красное сухое. Буду теперь брать только розовое, однозначно. Ну, в принципе, я сейчас покушаю. Ставлю с свой отзыв по поводу того, что вкусно сегодня или не вкусно. И дальше пойду с десертами. Десерты, фрукты. Вот. Буду каждый день пробовать что-то новенькое, какой-нибудь вкусный десерт. Сразу, конечно, все перепробовать не получится, но хотя бы, может быть, основное количество попробую. Но вчера мне очень десерт понравился. Так что приятного мне аппетита! Вот я попробовала каждое блюдо, которое положила себе в тарелку. Пока все не съела, сразу хочу вам сказать. То есть я вот, вот это вот не знаю, что это за мясо, но оно очень нежное, чем-то на курицу похоже. Может быть индейка, хотя говорят индейка вроде бы <клес> жестковатая бывает, Вот, но очень вкусно нежная. Вот это вот скорее всего говядина. Тоже очень вкусно приготовлено. Как я сделала вывод, надо лучше желательно идти к началу ужина. Потому что вчера я уже пришла поздно, можно сказать, по закрытию, Так как поздно приехала. И по всей видимости уже, наверное, все остыло. Практически остатки составков набирала. Мне вчера ужин вообще не понравился. Кроме десятый, и вина розового. Вот сегодня вот я все попробовала, все, что себе положил, мне нравится все. Да, есть какие-то блюда, которые немножко нет соленые, но это не проблема. Вы есть, можете взаихолонку солить. То есть вот курица тоже очень нежная. Но картофель фригорус не совершенно -то другой. То есть вчера он... Ну, может быть, сняли смену, другая была. Вчера было, честно, похоже на картофель. Сегодня это уже картофель. Да, еще мы, конечно, вот его посолить. Сейчас я что и сделаю, я его посолю. И он будет совершенно вкусным, нормальным картофелем. Какой должен быть картофель? Вот. А, кстати, вот это вот куриный рулет, как я правильно сказала, он с какой-то острой приправой идет. Ну, кстати, очень вкусно мне понравилось. А, вот смотрите, вот уже сейчас народ приходит, уже как бы больше людей в ресторане. Э, ужин в полном разгаре идет. Естественно, в сезон здесь людей гораздо больше. Может быть, даже и мест не хватает. Я не знаю. Э, но ну, сейчас мест, как вы видите, свободных много, но и в то же время видно, что людей как бы в отеле немало отдыхает. Да, конечно, здесь как бы преобладают Главной контингент отдыхающих это немцы. Вот, но, по крайней мере, вот, за суки, которые я здесь нахожусь, я вот уже встретила 4 семьи отдыхающих. Помимо меня, кто из России, то есть русского Может быть, их и больше просто я встречала. Так что, в принципе, русские тоже едут в этот отель вот еще смотрите впереди там находится бар то есть оттуда в принципе вот несут все напитки там полу другие какие-то лимонады вина пиво и все остальное вот сделать себе на десерт два пирожных и взяла свои любимые апельсинчики очень люблю апельсины вот сейчас я попробую десерт и скажу ну не скажу, что прям такой прям чистящий вовцов. Вчера, конечно, вкуснее, мне больше понравилось. Тоже смотря как приготовлено. Кем? Все ничуть десерты как-то. Ну, по крайней мере я не знаю. Вкусы у всех разные. Как говорится, на вкус на цвет товарищей нет. Но на мой вкус, по крайней мере, мне сегодня десерт как-то Вот из этих, по крайней мере, двух, мне не особо понравилось. Вот. Посмотрим, завтра буду еще пробовать Тоже обязательно покажу вам на видео Обязательно покажу вам завтрак, обед Возможно, может быть, еще ужин сниму Потому что, скорее всего, тематики будут разные ежедневно так что буду пробовать, скажу, что вкусно, действительно вкусно.